так всем привет камрады конфисты. мы сегодня выехали на металлокоп но у нас сегодня металлокоп будет необычным немножечко сменим свою сферу деятельности с компания просто ходить ебланью сегодня у нас 16 июля мы начинаем вкратце объясним быстро что мы делаем у нас делают реконструкцию телекона Степочка, засними начинаем запускать блядь колючки, блядь а, вот опускаю телефон Здесь э, водоотвод, я так понимаю, не говорили было Будет пульс и телефона. Ну и здесь короче Это все на территории бывший шахты То есть здесь надо Суть какая? Просто ходить, хорошо смотреть Металл, собирать металл Ну будем сейчас все снимать Смотреть по ходу пьесы вам Все показывать, что все находки Сейчас все Покажем Всем привет пацаны и не только пацаны Короче, короче, короче. Вот такая локация. Вон там и тракторы там стоят. Ну вон до туда, наверное, до КАМАЗов. Но туда Это в ту сторону пойдем. Да, дальше сейчас пойдем сначала потом залезем, пойдем посмотрим. Яму залезем. До сюда води там и дойдем. Пацаны, вот буквально 5-10 секунд. Вон рештачок лежит. Чуть бетоне. Мы сейчас дальше пойдем, мы его потом, конечно, подзаберем заберем отседова, чтобы он здесь не лежал у нас. Лишний раз не мозолил, лази людям. Саня, первая находка. Первая находочка какой-то крючочек. Саня поверху идет, я по низу. В ту сторону пробивает. Я и это. Вот антерикон. Поближе вам показать. Шахт на териконе а здесь траншея поперла <coughs> Мы сегодня здесь бомбанем а уже потом на старое место а то... бы застать, когда паешь, не, потрясну, не ну да, да да пацаны включились чисто показать место отвалы которые разгребают точнее отвалы а сам террикон который породу вывозили с шахты ну, что-то здесь какая-то борода. Ну, что здесь нету, нихера. Это палки, блядь. Угу. Опа, что-то Это что? Это, наверное, сука... Это, сука, не меч. Ага. Какой-то нахуй. А он то, слышишь, что не металл торчит. Сань. То... А, тут деревяшка. Деревяшка. Ты думал, как? Стоямба. Пацаны, это, блядь, находка нихуя себе. Гля. Ебать, пацики. На ровном месте, нахуй. На ровном месте, пацаны, блять Килограмм 30. Как говорится, в прямом эфире, блять Слышь, давай я ее сейчас припрячу Подзакопаю, нахуй Нихуя себе в рюкзак Попробуй, рюкзак Мне кажется, рюкзаку пизда придет Да? Да. Блядь. Нам Но надо туда, будет как сюда тогда заезжать. заезжать сюда Куда-то сейчас это все делать Ебать, да ее хуй в рюкзак даже положим, блять Давай вот сюда я сейчас все припрячу Может, положи. Вот, лежит. Нет, так. я ее все-таки припрячу Вот ну, видишь, блядь. Воровые инкомики. Блядь, не пойду за Во. Хорошо. Слышно, ну он лежал, получается, поверху, блядь. А, блядь. Так что с коптером тут шакальнуться. И вот там, блядь, да, вот это что ты, блядь. Да, да. Тогда да, погнали. Так, пацаны, пришли мы с местечки. С местечки. Потихонечку. А с веселого рюкзака подостаем, чтобы под находили. А -а -а. Ребятки, пришли теперь... она лопнула. Экскаватором херачили. Валик, блядь, велосипедная, шестеревая, а где этот пятачок наш? А, где -то, где -то. а вот он, пятачок наш, еще один блядь, а вот это то, что, Милочок, то что мы нашли, я вам показывал, этот, такую тему классную, мы ее оставили, не знаю, в конце узнаем, получится ли у нас его забрать или нет. Потому что там работяги работают, они как бы тоже собирают. Да. Вот, поэтому... А поэтому бы... Сейчас мы отвезем, выгрузимся. Походил, блядь. Надо было снять, как я достал, ебать, она вся в дюшке, нахер, кровище. Да там сапоги не нужно. Сапоги стопудово Сопоги... там, блядь. Ладно. Так, а вот... что без носок нельзя а, делать. Где? А, Дима. еще нашли, блядь, какую-то хуесху. Да, Заберем положи ее, да. Пацаны, а сейчас такая тема. Тема такая. Нам надо кое-что спионерить незаметно. Положить и быстренько уехать. Сейчас я камеру на голову одену. надо замораживать блядь, в лед. Это, блядь, надо подготовить, так, один а мой, послышу. куда иди куда подъехать нам надо в вот вопрос. Это вот ну, туда, куда-то. Куда ты, вот ты хочешь подъезжать? Ну, желательно подъехать сейчас, блядь, быстро закинуть. Или давай это, короче, пошли, может, давай, дотащим. Ее. Сейчас ничего. телефон положу. Не пиздану. Ничего. Блять, вот эту ногу намочил, теперь, блядь, с польской еще, нахуй. Саня, глянь, горит этот? кнопочка Синенькая. Пойдем, я уже... А, да, горит. Горит, горит, горит я. Ну так-так, мама, от, оттуда нас видно чуть-чуть, блядь. Сейчас мы ее... Ну. понести, думаешь? Сейчас подожди, я ногу, блядь, хоть это чуть на намоешь эту, чтобы она меня, блядь, не скользила. Блядь, подожди. Да, ебана. Лучок, ну, оп, не спеши, не спеши. Перехватились и погнали. Блядь, тапочек потерял. И такой когда я прихватился. Подожди, я беру, так, Ого, Я пошел за тапками. Тапки проебал. Да, сейчас приедем это объем. Что-то затушил, не съемочка идет, без съемочка идет. Место дислокации не попили. Все равно выпустим как это закончим тут ну, археологию просто лишняя память нахуй ты тут не скакай чтобы назад у нас у -у -у. не выпало так еще походить там блять поприсматриваться да, да. Блядь, не спеша потому что так идешь ты блядь, много проехал не спешайте, идти смотреть, Блять, не было бы пиздюков, тогда было бы пища Было бы да Пацаны, здесь наш складик Небольшой Находочки Короче, пацаны, мы сейчас это Приехали за нашей добычей Надо, короче, эту Добычу урвать Там еще работает Экскавактер Мы с здесь шукаем Надо ее незаметно смыкануть э, вот А мы еще походим, побродим кабель нашли кусочек пустой правда, но кабель короче, Саня слез в траншею хочет там походить нам вроде как работяги дали добро что можно и пособирать немного мелочевки всякой только что не потряслись, что Сань это ты прошел Красавчик А две еще лучше Вот пацаны на ровном месте Чика как говорится Надо забирать Сейчас мы тут еще Саня там, А мы сейчас глянем кое-что Кое-что спрятанное Кое-что заныканное Она лежит Вот она Вот она родненькая пусть лежит пусть лежит сейчас мы походим о алюмишка алюминти палыч Полную. А то, что нам надо, ни хера нету. Бывает <связать> <связать> кусок арматурина. Сейчас а, охуев сраку, блядь. Сюда не идет, блядь. Кусок арматурина этой. А я тебе Хэ. херово слышу. Это древесинки кусочек, да? Это пятачок? А я алюминку нашел. Нет, вот, бежит он там, куча, куча, куча. Да, такая, контакты. Блядь, такие контакты часто попадаются, я тебе скажу. На, кене возрезать. Давай вот это закинем. Герово, пыли не видно все, пыль посело, блядь. Угу. Нихуя не видела. Надо взять. Да. Если бы плохо запать. Или не было бы этой, было бы не вся. Ну наша эта, движушка лежит, надо бы закинуть. В аккуратненько. Это, это, это металло, блядь, вот какая глубина здесь вот, посмотри? Забыть. Сантиметров 50. Сантиметров на... 80. 80, 80 блядь. Я дам вам, блядь. Мелкую все, ну, нам за это пизды могут дальше выпасть, блядь. Кучу раз драчиваем. Это, это, кус... это кусочек земельки, блядь. Не стоит этого делать. Ну да, Скажем, подсор, Мы копаем, блядь. А сука, остановиться-то не могу. Слыха тут контакт медленный выглядит. Ладно, на, закидывай это дерьмо, блядь. Вот этот триппер причем. Я пока по верху пошукай. Да, да. Бля, летит? Смотри, машина какая-то. Вот так вот. Че? Че-че? это, блять, бонус. Бонус код наху, мы это активировали. По отламывать, подрывать тут железки. Да. Это мы потом разберем. это уже приятно, блять. Светничок. Все равно, блять, потом ее зальют нахер бетоном все. Сто процентов, блять Да. Блин, ну и глубина, конечно, не очень. Да пройтись бы, конечно, надо. Никто не спорит. Халлоимитатор какой-то, блядь, доисторический. Да, Слышь, хорошо им, блядь, экскаваториком. Хуяк, хуяк, блядь. Павы, шкреп. Как они сказали, два швеллера пиздану. Нормально. А значит, они где-то что-то нашли, что вырыли, что Да. Слушай, Саня, туда сильно далеко не пойдем лишний раз, внимание ну, не привлекать. Да. Ну да. да не Кабель. Вижу, вон он. Его умалил. На той стороне кусочек лежит. Ага. Цельный, че не цельный хуй его. Ну как обрезанный, как цельный. А хуй, может быть, не цельный. Живый есть, да? жилы есть, вот так вот. Ну Пацан, мало, блядь, мало. Есть. Медные, блядь, жилки. Давай закинем. Че, как это у нас там, блядь, сундучок наш чуть-чуть медяшечкой пополняется, блядь. Не ну, говори, надо будет на этой стороне. Все, что они выронили, все здесь. Но мы сейчас это, туда дойдем просто вот так. Просто еще и времячко, бля, хамуха. Вот угу. А видишь, у меня глаз алмаз как чик. четыре да. Хорошо идти по свежему, оно все видно. Видишь, сука подрыта. покрылась. Блять, ну вопрос, что, сука, оно делает на такой глубине, блядь, да? с 58 -го года выкидывалось всё. это пиздец это шайтан вот Че? корень дракона она опа. опа ребята валик нахуй на подарок ебать еще один чит код активирован блять мы сегодня план вообще пере перевыполняем В каком да, кстати Валик вообще блять все-таки здесь еще металла я вообще думал эта шахта вообще уже пустая Хер раз два блять а я тебе говорю я он туда пошел Слушай, туда там ни одной закопушки нету там да там сами блядь. ну резь ну каждый металлоискатель по своему реагирует на металлы, и блять какой-то сигнал не берешь допустим на своем металлоискателе наш мой блять хуяк мой показал блять там что-то мы как... надо будет все таки я ж тебе говорю мы как там добьем и уже можно было бы здесь чуть-чуть попробовать все же а порода горячая блять вот туда, я не знаю, есть смысл сюда идти, блядь. Вот это... Ну, я сейчас так чисто гляну, блядь. Чуток. Ну да, тут больше... Больше глины. Чем порода она все в породе, блядь. Да что я хочу туда? Как думаешь на ту сторону это есть смысл идти? По какой? А. Я буду идти просматривать всю И тут она полюбасу еще Нормально Вот кусочек небольшой медяшки. Интересно, слышь, что А вот этот, блять, грунт, они будут разравнивать? Вот этот, ну, который я иду. Слышь, а что вот этот, это, блять, что лежит? Не медный? Кобелечика. Ага, ну, пусть лежит дальше. Редко мы оставим. Корень неще, блядь. Тоже корень. Корень. Muy bien. А ты вот сюда этот, вон отбрасывал, надо будет ее забрать тоже, блядь. Вот кусочек металличка, пацаки, небольшой, блядь, ну все же. Как говорится, попред. Как говорится, попред. Вот медячки еще. Кусани. Так я ее закину. есть такое дилло. Есть такое дилда. Есть такое дилда. Блять, мы уже пол ямы, блядь, засыпали. А все равно, блин, ну вот так можно было бы и прозвонить. Корень. Это что у нас? Это у нас тоже корень. Краски. Корень, краски. Вот это медное. А вот а это... А, ну-ка, вот это, блядь. А, нет, это алюминий с медиа. Возьми-ка вот этот кусок Ну, почему, блядь, я алюминьку заберем нахуй. Блять, ну тот же килограмм насобирали Сдали. Чуть-чуть, как говорится. Ну, блядь, обсыпается что-то. Ну-ка стоям бы это что тут торчит? А, нет. А, нет. Давайте в пылику проваливайся, вообще пипец. Танки... Танкист. Поэтому противотанковый рух нашли, блядь, надо его теперь. Проверить. Вот это что такое, блядь, лежит? Камень, ченика. Ну-ка, дай-ка тему звоню. пылище, ветрище пыльнище пыльнище так можно вот здесь еще покажу. кого? да, давай да, давай наверное да, что сейчас мы сделаем под камин я сейчас нацепляю Экс. Эксмакш. Эшмаш. Давай. Рюкзак открывай. Ч? Трусик? Да, да нет, это медиака. Да, блядь. Вот это выкинь, нахуй этот алюминий вонючок. Ну ладно, пацаны, вот так вот. Алюминий, блядь. Не. Зажрали все. Презираем нахер. Зажрались у кина кидай этот рюкзак. А ч ты тут схватил? Кого? Угу. Давай ее сейчас отнесем. Чтобы... Я сейчас ее возьму. Я сейчас ее возьму. Так, есть такое дело. Дальше. Ну уже руки их укидают. Все. Это. Смотри в ту сторону. Попробовать хочу самое. Ну, Чё? тяжелая, блядь. Ебать, она тяжелее нападала, блядь. Ходов редуктор, нахуй. Да? Угу. Саня, блядь, загруженный пиздец. А ты эту забрал, да? Которая они там это. Прикололи. Ладно, вкусней а, вот. Нашел? А, вот. mm.